G12. В растворе гидроксид бария массой 119,7 грамм с массовой долей щелочи 10%. Растворили металлический барий массой 5,48 грамм. Найдите объем и обратите внимание, у вас всегда написано в чем найти, в сантиметрах кубических. Бромоводородные кислоты с малярной концентрацией бромоводорода 0,8 моль на дециметр кубический, которая необходима для полной нейтрализации полученного раствора щелочи. Значит, мы с вами начнем со следующего. У нас изначально есть раствор в баре OH дважды. Если это раствор, то это само по себе, ну скажем так, я напишу масса вещества, баре уа OH, то есть чистое вещество, и вода. И та вода, которая есть, она вступает в реакцию с металлическим баре. При этом образуется щелочь и выделяется водород. Дальше тот барюаш, который у нас был, плюс тот, который у нас образовался в ходе реакции, он вступает суммарно с нашим бромоводородом в реакцию. Это образуется барий 2 и вода. Уравниваем наше уравнение реакции. С чего мы с вами найдем? Нам нужно найти объем бромоводорода. У нас есть концентрация, мы с вами знаем что концентрация это химическое количество делить на объем При этом единица измерения моль на дециметр кубический для того чтобы мне найти объем, мне нужно химическое количество делить на концентрацию И Для того чтобы найти в сантиметрах кубический, как у меня это просят, я домножу на тысячу при этом получив ответ сантиметрах кубических. концентрация у меня есть, 0,8 да, моль на дециметр кубический. Можно обозначать большой буковкой М. Это означает молярность, молярную концентрацию. Неизвестно лишь химическое количество. Мне нужно определить, сколько баре у OH дважды было в исходном растворе, сколько образовалось, и по уравнению реакции найти ажбро. Давайте начнем с самого начала. Найдем массу вещества нашего бари у OH аж дважды в растворе. То есть я массу раствора домножу на... Массовую долю ну, сразу же в долях. Получу при этом 11,97 граммов Тут же найду химическое количество барио-H. Можно, да, можно даже когда обозначить штрих, то есть это в изначальном растворе. 11,97 грамма я разделю на малярную массу, она у нас равна 171 грамм на моль. При этом химическое количество барио-H дважды в первом растворе 0,07 моль. Теперь масса прореагировавшего бария 5,48 грамм. Обратите внимание, нам нужно понять, чего же больше бария или воды. Ну, Здесь можно особо не продолжать расчеты. Мы видим, что только 11, ну ладно, 12 грамм барио оаж OH, из 120, если так уже грубо округляем, у нас приходится только на барри-ОАЖ. OH. То есть больше 100 грамм у нас будет вода. Понятное дело, что химическое количество а, здесь бария будет меньше, чем воды. То есть расчет мы будем проводить по барю. Поэтому мы с вами будем находить химическое количество бария. 548 грамм делим на малярную массу 137 грамм на моль. Химическое количество у нас получается 0,04 моль. Далее что могу сказать? Что отношение бари и барий дважды один к одному. Значит точно такое же химическое количество у H дважды у меня во втором случае. Здесь я уже могу найти химическое количество барий дважды совместно. То есть то, что было у меня изначально в растворе. Тот гидроксид-бария, который образовался в результате реакции, и суммарно у меня химическое количество 0,11 моль. За счет того, что соотношение 1 к 2, значит в два раза больше химическое количество h -бром. Таким образом, я могу уже найти объем. Объем H-бром у меня будет равен химическое количество 0,22 моль. Делю я на концентрацию 0,8 моль на дециметр кубический и домножаю на тысячу. При этом у меня получается прекрасное значение 275 сантиметров кубических. Это и будет наш ответ.